Всем привет, меня зовут Любомир Борода, и это мой канал. На своем канале я рассказываю о всяких путешествиях по Украине и о хендемейде. Я занимаюсь паракордом и всякими бородатыми принадлежностями. Подписывайся на мой канал, будь в курсе всех событий, ставь лайк и нажимай на колокольчик. Мне будет очень приятно, и вам, я надеюсь, тоже. Борода Написать, да. Фестиваль первый раз проводится в Николаеве Узнали о нем совершенно недавно По интернету Реклама буквально за две недели Но обещает быть Типа крутым Ну и соответственно всему городу интересно посмотреть Что же это такое Потому что такого никогда не было И собственно мы тоже не знаем Что же там в итоге будет Но надеемся что должно быть круто Машин Миллион Все заставлено Самое место красивое, все едут, народу много. Сейчас спустимся вниз, посмотрим, что там вообще. Друзья, у меня есть одна очень интересная, ну, как по мне, новость, э, и звучит она так. Я стал ангелом социальной сети Нимсес. А что такое ангел социальной сети Нимсес, вы можете прочитать сейчас на экране. Для тех, кто еще не зарегистрировался в этой социальной сети, вы можете зарегистрироваться, использовав мой инвайт-код, который я оставляю под этим роликом. Это фестиваля. первый фестиваль. фестиваль, он уже называется ежегодным, но его проводят сегодня ну в первый, первый раз, стартуют, реально собрался фестиваль. весь город, все Дружко ходят, кушают, думаю, выпивают, куча детей, детей. Это ну это и все... в принципе это очень так и неплохо не для же, нашего не города друзья. и очень интересно. Будем надеяться, что все ребят получится и все будет круто, как бы и вот офигенно, да. Дело бережья Святослава. Вот. С этой стороны лиман. С другой стороны море. Это мы сейчас будем еще переезжать на каком-то автотранспорте, короче. А вот тут еще вот такая штука плавает. Луши ее. Передай привет подписчикам. Собака такая. Еще раз, пожалуйста. Надо всем дислоцироваться здесь. Будешь передавать. Передай дай парням на воле. Фарту Масик. Аутик. Ау е. Вот он. Мосик, привет. Давай в автозак ты. Мечены. Давайте под песота. Привет Мосику. Ведите себя хорошо, Янтарь, особенно ты. Будем греть, пацаны. Давай, давай, фарту мастер. Давай не да будет. самые козырные места упал транспорт мечты не знаю и окна классные, все видно передайте за проезд пожалуйста Камбоджи, друзья мои, это Камбоджи. Ой-ой-ой, кайф. Это вот сейчас супер, окно разобьем в машине. Давай через меня. Давай в слоу-мо это все делай. Дай на пас на сейчас. Покажи, красавица. Это моя малая. Малая разрывная. Малая, это разрывная? Стесняется. Ну и чтобы вы знали, это малая разрывная. Покажи, брат, колонку неубиваемую. Прострелена. Малая там будет жить. Малая, <соединяя> давай. <соединяя> а не, не гоня, наглох. Дядя, наглох. Да, мы тебя чуть-чуть погладим, типа. Да ж понял, динозавр. Покажите камеру. <соединяя> не показывай. <соединяя> Класс. Здорово. Показать вам? Кинбурнскую косу. Кинбурнскую косу и ее просторы, ее дикую природу. Вот. Не каждый из вас, наверное, бывал в этих местах, но вот так она выглядит. Вот только что было море, а теперь такое поле, заросшее травой, красивые облака, ну и, собственно, с другой стороны лиман. А посуда вперед и вперед, по полям, по болотам идет. И чайник сказал утюгу, я дальше идти не могу, А посуда вперед и вперед, По полям, по болотам идет. И заплакали блюдца, нельзя ли нам вернуться? Соняк. все? все? Давай, ищи, ищи. Держи, Саш. Увлажняющие маски помогают выглядеть бодрым и молодым. Саш, еще. Позволь, позволь. Реклама. И покажи, как называется кремчик. Вот. Морская свинка. Мой каприз. Мой каприз. Как пирожина какой-то. Я чувствую, как мне уже помогло. Уже полегчали. И мне вообще. уши, да, и Но мне вот походу, по ходу... Я чувствую, что Слушай, ты Тебе на лбу надо еще это на размазать. А вы были на Кенвурской косе? Если были, пишите в комментариях. Если хотите поехать, пишите тоже в комментариях. Если не понравилось, пишите тоже в комментариях. Самое главное, писать в комментариях. Как себя чувствуешь? Отлично. Оставляем тебя здесь? Нет. Что, снимаешь? Да.